Привет, ребят, это Женя Зверская, и сегодня я хочу поделиться с вами видео процессом создания картинки от начала и до самого последнего штриха. Я безумно обожаю смотреть видеопроцессы других художников, как они работают над картинкой, как рождаются идея, как они воплощают свои идеи. И я хочу поделиться своим видеопроцессом создания иллюстрации от и до. Эту картинку я рисовала для фестиваля Морс на конкурс плаката. И здесь вы увидите все от поиска идеи до уже именно реализации. Сейчас вы наблюдаете самое начало работы. Здесь я рисую... Картинка, которая у меня уже была сделана в скетчбуке, это была совершенно другая тематика. Но я решила, для того, чтобы разрисоваться, для начала, вот перенести ее в диджитал сюда и как-то попытаться внедрить ее в тему, которая мне нужна. А дальше я делала просто рандомные наброски. Вот, например, этот набросок с каким-то чудесным динозавром это просто набросок из какой-то формы. Я посмотрела на форму первой картинки и мне захотелось просто как-то ее трансформировать. То есть мне понравилось это движение линии, и я попыталась сделать ее еще более как-то более интересной, более такой за Округленный, зазигзаженный, <смех> то есть как зигзаг какой-то определенный. И дальше, уже mm, несколько считаю, картинок три. И четвертая картинка была эта идея, она давно жила во мне, потому что для меня фестиваль Морс стал ассоциироваться с, именно с атмосферой художников, с таким принятием, с какой-то дружественной атмосферой, поэтому вот четвертый вариант, это был с объятиями, мне хотелось передать, что Морс — это одно такое сплошное объятие художника, где он чувствует себя круто и комфортно. Дальше пошли некоторые вариации на тему именно просто ассоциации с Морсом, ассоциации с компотом, с какими-то вишенками. Вот я тут пыталась делать а, людей, которые идут на фестиваль Морса, и у них вместо головы вишенки, потому что они все немножко а, творческие, поэтому вот они такие. А, дальше у меня... Я делала просто некие наброски, хотела сделать персонажей из э, клякс, поэтому я делала кляксы и просто пыталась разглядеть в них что-то. Э, вот, например, эта картина с динозавриком, который э, тянется за, тоже за яблоками, тоже отсылка к Морсу. Э, дальше тут были тоже некоторые идеи. И девочка из обычного мира тянется, и с правой стороны сверху у нее такой открывается какой-то безумный интересный мир, именно безумно интересный мир художников и книжные иллюстрации. Много было каких-то обычных, не очень понятных клякс. Дальше мне захотелось поработать именно тоже с пятном. Тоже именно с формы. Вот здесь получилась какая-то птица, которая тянется к морсу. Опять-опять кляксы. И вот я пришла из э, кляксы предыдущей к, к идее человека. Это даже больше... Не идея, это мне хотелось передать ощущение восторженности, того, того ощущения, когда ты слышишь о том, что скоро будет Морс. Вот это ощущение, «А -а -а! скоро Морс, такое типа удивленное, неожиданное, но такое именно, оно полно каких-то необычных и предвосхищающих эмоций такое оно наполненное а это же морс вот какое то такое ощущение хотелось передать и на самом деле есть очень крутой совет для всех художников для тех кто рисует бюджет или для тех кто рисует от руки очень важный и крутой для меня он он самый, пожалуй, полезный из всего того, что я слышала, видела, читала и смотрела, это выкните стиражку и никогда ничего не стирайте. Никогда ничего не стирайте, лучше рисуйте поверх или рисуйте рядом, потому что любая какая-то деталька, любая любой штрих, который вам кажется неправильным сейчас, возможно приведет вас в будущем к совершенно отдельной иллюстрации. Возможно в нем вы увидите какого-то персонажа или какую-то такую крутую деталь для уже существующей картинки. В общем, даже если вы рисуете в дигитали, пожалуйста, рисуйте рядом, рисуйте больше, больше, больше вариантов. И так вы сами будете э, видеть, как идет ваша идея и, смотря на предыдущие идеи, возможно будете э, что-то в них выявлять, выявлять какие-то моменты, которые вам нравятся, выявлять э, моменты, которые вы бы хотели исправить и компоновать уже новую картинку на основе вот этой информации, э, которую вы переработали, глядя на старые картинки. В принципе, здесь э, сейчас уже идет в основном такая именно уже отрисовка идеи, которая мне пришла. Здесь я, например, Играю со шрифтами. <смех> Ужасно звучит. Страх любого художника, иллюстратора или дизайнера. Но да, пытаюсь найти какой-то шрифт, который мне нравится, какое-то начертание букв. И уже непосредственно добавляю какие-то детали, чего-то удаляю. Вот тут справляюсь с своей... одной из своих главных проблем — удалить все лишнее. Потому что зачастую я делаю много разных ненужных нюансов. А сейчас я вот здесь здесь все показано полностью, что я делаю, как я ищу именно информацию, а, ищу логотипы, ищу то, что нужно информацию, которую нужно обязательно вставить в плакат и а, прорабатываю. Тут нужно было и обязательно поставить подпись автора. Ее не очень хорошо видно, но вот она здесь на ушке И маленькая желтая точечка в подбородке Это тоже отсылка к морсу Это такое желтое яблочко Я надеюсь, вам было интересно смотреть за процессом работы Я надеюсь, вам это доставило удовольствие Вы что-то для себя почерпнули или просто э, насладились этим процессом и я буду очень рада, если вы поставите мне лайк или напишите комментарий. И спасибо вам большое за то, что посмотрели.